Здравствуй, смотрители. Я рад приветствовать тебя и вновь видеть за этим столом. Да, док, спасибо. я как рад моему возвращению и продолжению всех этих экспериментов, в ходе которых в каждом из них я получаю физические и нефизические травмы, вплоть до несовместимых с моей жизнью впоследствии моей гибели. Конор, не стоит сравнивать меня с прежним ученым, который изучал тебя. Мои эксперименты более гуманные. Мы с тобой еще сработаемся. Я ученый третьего уровня доступа. Доктор Кёник, к вашим услугам. И на самом деле я очень был заинтересован в нашем с тобой знакомстве, смотрите ли. Вот оно что. А почему же? Я наблюдался тем, как проводят с тобой допросы, эксперименты и тому подобное. Доктор. Ты допрашивал много объектов, но мне кажется, что все-таки главным во всех допросах и экспериментах был именно ты. Они смотрели реакцию на тебя и то, как с тобой контактируют другие объекты. Поэтому тебя сегодня ждет новый допрос. Док, вот скажи мне, оно тебе надо, может прикраем эту лавочку, пойдем выпьем по бокалу холодненького пенного, а? Понимаешь, такой приказ руководства, и с этим я ничего не могу поделать. Но, но, я могу тебя кое-как заинтересовать. Сегодняшний эксперимент будет с объектом, которого ранее ты никогда не допрашивал. Честно сказать, с одной стороны меня это пугает, а с другой, очень интересует. И что же это за объект? М? Что за эксперимент? Сегодняшний эксперимент будет очень интересным. Перед тобой на столе лежит смартфон. Видишь его? Ну. Но... Включи его. Так, включил. И что дальше? Перед собой теперь ты видишь чат в приложении Telegram. Прочти название чата. Чат с пользователем под псевдонимом Myio версия 1.0.0? Да, именно так. Слышал об объекте 1471? Это странное мобильное приложение, за которого люди, долго использующие смартфон, начинали видеть галлюцинации, да? Не факт, что это галлюцинации. Иначе бы мы не начинали этот эксперимент. Нам удалось засечь объект в данном смартфоне. И далее мы смогли перенести его в чат приложения Telegram. Начните общаться с данным приложением. Какие вопросы задавать, я тебе скажу сам. Главное, озвучивая все, что пишешь сам и пишет тебе он. Для записи. Теперь поздоровайся с объектом. Привет. Здравствуй. Он пишет здравствуй. Просто говори его сообщение. Не обязательно говорит, он пишет, я пишу. И так понятно все. Да ладно, ладно. Че дальше? Спроси у него, что ты такое. Что ты такое? То, от чего спинит гров? Спрашивай, почему ты так считаешь? Почему ты так считаешь? Ты не подозреваешь, что я рядом. Возможно настолько, что ты уже давно мог быть мёрт. Имел бы я физический носитель. Эм, это жутко, друг. Я тебя прекрасно понимаю. Самому не по себе. Продолжай. Задавай следующий вопрос. Кто ты? Кто ты? Кто? Я? Что? Я? Приложение для смартфонов. Ма и О. А вот ты, я вижу не один. Да. да это что за нахер вообще такое? Что такое? Конор, Что ты увидел? Читай! Тут не, не читать, тут видеть надо. Доктор, твоя фотография. Э, ладно, хватит приколов. Почти ли хватит? Что, Конор, ты увидел меня? Черт возьми, да. Я близко. Конор, он сказал, я близко, или мне послышалось? Включи еще раз. Док, эм, мне как-то немного стрёмно, эм, вообще не по себе. Ах, нужно продолжать. Спроси, что ему нужно? Что тебе нужно? То, что мне нужно, благодаря таким идиотам, как вы, я могу взять теперь в любой момент. Подключи меня к сети ресурсов под названием Телеграм. Мы открыли доступ к питече смартфонам по Блифует. Конор, спроси его, когда выйдет обновление приложения? У тебя выйдет какое-нибудь обновление? доступ не только к смартфонам, однако больше я вам не скажу. В смысле? Что значит откроется доступ? Как? Ау, эм, не игнорируй меня. Видимо, мы потеряли с ним контакт. Смотрите ли, предлагаю продолжить завтра. Ладно. Конор, он находится в сети? Да, мне его вновь поприветствовать. Да. Привет. Здравствуй, Конор. Решил снова поболтать со мной? Напиши «да» и затем задай вопрос. Кто твой создатель? Да, 1471. Кто твой создатель? Не советую. Задавай. Этот вопрос. Если жизнь твоего друга тебе дорога, а я уверен, что дорога... Что значит жизнь друга? Что значит жизнь друга? С меня достаточно. Какого хера? Я его увидел, док. Он здесь. Он здесь. Ты помнишь, что ты говорил? Это все галлюцинации. Нет, я... Я уверен, я видел его, док. Пиши сообщение. Кто такой 001? Док, беги! О нет, док, как, как это могло произойти? Погоди-ка, что это?